У меня да, звонок в дискорде, дискорд, Да дискорд нам не быть. С игроками Discord. Да, короче. Серьезно. Сейчас. Yeah, скажем... well. короче, я Короче, Го сегодня в 8 Форт. Что такое Форт? Fortnite, собственно, как всегда. Форт. Yeah. А почему там звук? Yeah. Потому что здесь просто это Discord. Да, yeah, это Discord. <связь> <связь> <связь> Тебе, <связь> у тебя какие-то вопросы? Нет. Ты хочешь доработать проблемы? О, мама? <связь> да я, послушаю, я не понимаю, почему взрослый мужской голос в какой-то детской Мам, игре. Мам, это не, не игра! Не а что это? Мама, это типа в WhatsApp, но только здесь Discord. Еще раз, с кем ты разговариваешь, ты понимаешь, с кем Сейчас ты? ты с... Меня зовут Никита. Это <связь> капец! <связь> <связь> <связь> <связь>